Всем доброго времени суток! Сегодня я начинаю шить новую картину из ткани. Для этого я буду использовать смешанную технику, то есть шитье и элементы декоративного валяния шерстью. Основа моей картины будет иметь размер примерно 30 на 40 сантиметров и будет состоять из нескольких цветовых фрагментов. Вначале я создам примерный образец будущих фрагментов картины. Всего их будет 5 и для каждого из них я подберу свой оттенок ткани. Вот такие цвета будут на фрагментах моей картины. Каждый кусочек ткани должен поместиться в пяльце для вышивания, поэтому я их вырезала чуть большего размера. Только что я заменила темно-синий кусочек ткани на вот такой голубой для того, чтобы все они были в нежных пастельных оттенках. Теперь на каждом лоскутке ткани простым карандашом я нарисую небольшие цветочные композиции. На голубой детали будет вот такая ваза с цветами. Я перевела рисунок на ткань и теперь заправлю все в пяльцы. Приваливать рисунок я буду вот такой шерстью на специальной маленькой подушечке которую подложу под рисунок. Использовать для этого буду иглу для валяния 38 звездочка. Я начала работать с пяльцами, но потом мне пришлось их убрать, так как я решила, что это не очень удобно. Дело в том, что после пялец остаются следы на ткани, то есть она растягивается. И когда ткань надета на пяльцы, то она не может ровно прижиматься к подушечке, на которой я валяю. А для того, чтобы ткань была плотная при валянии, чтобы удобно было приваливать шерсть, я просто решила продублировать ее флизелином. И так мне показалось работать гораздо удобнее, быстрее. Поэтому теперь я буду приваливать рисунок на ткань шерстью без пялец. Мои цветочки предварительно готовы и теперь я начала вышивать стебельки, а потом я к стебелькам буду приваливать листочки в нужных местах и дополнительно украшать. готов и теперь я буду делать вазочку вот из такой э, ткани. Я ее тоже продублировала флизелином, чтобы она была плотная и хорошо держала форму. Сейчас я вырежу ножницами узкую длинную вазочку и пришью ее к фону на швейной машине. Так я украсила первый фрагмент своей будущей картины. Здесь и валеные элементы, и вышивка, и лоскутная аппликация. Теперь мне осталось украсить еще 4 кусочка ткани. На каждом из них будет своя цветочная композиция. В следующем видео я продолжу свою работу.